Я говорил неоднократно за последние годы два и повторю сейчас в России нет больше журналистики. <связывая> <связывая> Лейсан Бочкарева прибыла сегодня в суд в прекрасном белом костюме. Тут разговор о прекрасном заканчивается, и далее насмешки, оскорбления и ложь – обычные будни русского телевизора. Жене назначили домашний арест, мужа заключили под стражу. А я до сих пор не могу понять, почему. Но не беда Ли Сан. сейчас журналист вам объяснит, почему. Итак, вы должны отправиться в тюрьму за следующие преступления. Вы посмели не получить высшее образование, Отказались от переливания, медицины, армии, выборов и отказались стать чиновником. А кто же в России тогда чиновниками будет работать? Ну теперь за эти шесть преступлений вы получите, наверное, лет шесть тюрьмы. Давайте с вами разберем эти моменты. Журналисты приписали свидетелям запрет на высшее образование. Заглянем на международный сайт свидетелей. Дело личного выбора. Как-то не очень похоже на запрет, правда? Как вам кажется, журналист мог потратить 5 минут и проверить информацию? Но это еще не все. Русский телевизор прославляет тех, кто бросает высшее образование. Бросил институт и, несмотря на перспективное будущее, и заманчивую карьеру остался в обители. Россияне, бросайте институты, идите в монастыри. Одному любимому товарищу Сталину... Единодушно отдал свои голоса советский народ. Они отрицательно относятся к исполнению государственных обязанностей гражданина. То есть это и служба в армии, это, это участие в выборах. Вы согласны с адептом Дворкина? Почему он не предъявляет претензию половине россиян, которые не ходят голосовать? Тоже свидетели виноваты? Почему он забывает, что выборы это право, а не обязанность? Свидетели держатся в стране от политики, это правда, но запрета на голосование у них нет. И снова нет такого запрета. Они руководствуются не списком запретов, а принципом из Библии. Сохранять политический нейтралитет. А госслужба или не госслужба, это не важно. Но это все второстепенный вопрос. Главный вопрос такой, а вы что, допустите свидетеля до госслужбы? Я вас уверяю, что нет. Россия запрещает свидетелям там работать. А потому сама постановка вопроса напоминает мне вот что. Рубрика «Веселый алфавит». Буква «Л». Это просто ужасные люди. Они отказываются от госслужбы. А если они захотят пойти, то вы позволите? Нет. Буква Л. Логика. Они не считают для себя возможным служить в армии, находиться на госслужбе. Кстати, хотите, открою еще один секрет? Как вы думаете, если вы чиновник в России, то будет ли ваш сын служить в армии? Но только Журналистам об этом писать запрещено. В армии не служит. Это, это что не, не антигосударственное? По, по, по моему, это даже очень подрыв государства. Давайте покажу, кто предлагает россиянам не служить в армии. Вы только тихонечко, не вслух. Да, Россия сама это узаконила. Не служить законно. В армии не служит. Это, это что не, не антигосударственное? Но ну, так вы сходите, предвите претензию президенту. В чем вы вините свидетелей? Они действуют по закону. Да и вообще, как вы себе это представляете? Встречаются два свидетеля на поле боя. Русский и украинец. Дорогой брат, рад тебя видеть. Как семья? Как ты? За здоровьем следишь? Кстати, давно хотел тебя спросить. Чей Крым? Это тот случай, когда журналисты лгут намеренно. Они знают, что свидетели не отказываются от медпомощи. На этом фоне хватаешься за голову, чему учат православных. «Житие святых» — это еще не экстремистская публикация. Один святой отказался от лечения, а другая святая вначале изолировала себя от общества, а затем и вовсе выколола себе... Что? Нет, серьезно, журналисты, вас это не беспокоит? Это же учатся православные дети? Я просто в шоке. Или вам запрещено об этом говорить? Давайте напомню, детскую книгу свидетелей в России запретили за эту фразу. Пилат хочет освободить Иисуса, но священники кричат: «Далой его!». Прокуратура подала в суд экспертизу. Эксперт пишет: священнослужители в этой книге описываются как лицемерные, корыстные, жестокие. Учиться выкалывать себе глаза — это не экстремизм, а сюжеты из Библии, где фарисеи негативно описаны — это экстремизм. Россия. «Что с тобой? Россия, тебе нехорошо?» Вообще, пандемия выявила, кто есть кто. В то время как РПЦ призывала людей к неповиновению, свидетели сразу послушались властей. «Это правда, что из-за карантина мы не можем свободно выходить из дома, но братья поддерживают связь по телефону и через интернет». В то время как РПЦ отказывается подчиняться властям, свидетели проявили послушание. Мы очень серьезно относимся к рекомендациям органов здравоохранения и властей, и, по возможности, вакцинируйтесь. РПЦ отказывается закрывать храмы. Ну, мы упражняем вообще действие Божьи, если мы говорим, давайте мы закроем церковь. А что получается, Господь не действует в церкви. Свидетели же объясняют все предельно доходчиво. Мы в Вифили неукоснительно выполняем их указания. Если власти говорят сидеть дома, значит сидим дома. Журналисты Кремля привыкли лгать, потому что им за это ничего не будет. Кто их за это накажет? Они могут говорить все, что в голову придет. Адепт секты, говорит свидетелей Иеговы, тоталитарная организация, очень радикальная. Своим последователям запрещает ходить на выборы учить детей в школе и прибегать к медицинской помощи. Ну и для полной картины. Вот РПЦ одобряет женщину, которая не обращается к гинекологу. Вот. Показала врачу. Ага. Дули вам всем. Никогда в жизнь сдохну, не покажу. Святая женщина. Но ведь нужно лечиться, жизнь нужно сохранить любой ценой, нет? Да не надо этого. И так умру. Все равно я умру. Понимаете? Вы думаете, что вечно жить вот в вот этой смрадной плоти, это, это великое счастье, что ли? Да нет. Умереть – большее счастье, когда Бог прикажет. Ну и, наконец, одобряет того, кто... ...писать в баночку. Сколько можно вообще этим заниматься? ...отказался сдавать анализы и решил умереть. Бестолковая ерунда это все. Понимаете, пейте святую воду, по крайней мере, почаще. И молитесь Богу. А раз уж умирать пришлось... Ну, умирайте. Ну, а что делать? Ну, умирайте. И люди считают все это словом Божьим. Это все не экстремизм? Представьте, на секунду свидетели бы так учили. Ну, вот, примерно так. Бог создал нам вот эту смрадную плоть. Ага, смрадную плоть. Записал. Давайте повторим урок. Что лучше, чем жить? Лучше умереть. у, -у, -у да тут совсем нет святой воды. тогда все лекарства выкидываем. Так, но здесь смотрят какое-то видео, что жизнь на земле так себе, а вот умереть это классно. Я да что бы пошел к врачам и снял перед ними одежду, да лучше я помору однозначно. Ну, как вам? Ох, я гарантирую, это было бы во всех новостях на следующий же день. Да, журналисты, вам ведь запрещено критиковать РПЦ, когда они учат отказываться от медпомощи. Здесь мы обсудим три пункта. Первый – право выбора. Да, они отказываются от одного метода лечения. И знаете, кто им предлагает отказываться? В России этот документ вам дадут подписать перед операцией. Вы можете отказаться от крови ради бескровных методов. Да, сама Россия говорит, вы имеете право отказаться или от одного, или от другого. А журналисты говорят – нет, не имеете. Пункт второй – Примерно в 2000 году был устроен телевизионный суд. Он не имел юридической силы, но сражение было очень жарким. Кстати, запомните этого ведущего, мы к нему еще вернемся. Я прошу вызвать эксперта, доктора медицинских наук. Как вы считаете, почему свидетели Иеговы отказываются от релевания крови? Они отказываются, потому что они невежественны в этом деле. Отлично, вот он нам и нужен. Он говорит, что думает. Известно ли вам случае, когда... Члены организации «Свидетели Иеговы погибают, отказываясь от переливания крови? Нет, неизвестно. Скажите, пожалуйста, известны ли вам случаи смерти после переливания крови? Да, известно. Но главное даже не это. Он объясняет, что всем свидетелям россияне должны сказать «спасибо». Что? Что? Что? Что? Да, но так говорят и другие врачи. Почему? Оказывается, крови долгое время относились легкомысленно. Оказывается, кровь это не просто жидкость, это трансплантация чужого органа. В критический для организма момент вы устраиваете ему еще и пересадку органа. В результате бывает, что именно из-за переливания люди погибают. Причем все причины до сих пор неизвестны. Вот из последнего. Мужчины, получившие кровь беременных женщин, имели статистически значимое увеличение смертности. Десятилетиями умирали. А почему узнали только сейчас? Дистресс-синдром, воспалительное поражение легких. А сколько еще причин не нашли? Но пришли свидетели и благодаря им в России стали пересматривать легкомысленные отношения к крови. И сегодня мы существенно, благодаря вот этому эксперименту, мы существенно ужесточили показания к переливанию крови и ее компонентов в различных областях медицины. Как результат, смертность среди роженец резко пошла на спад. Итак, что же получается? Благодаря свидетелям, тысячи жизней были спасены? Да, именно так. Россияне обязаны спасением тысяч и тысяч жизней свидетелям Иегова. Еще раз повторяю, свидетели Иеговы помогли нам получить эти и это рациональное зерно. А что журналисты вам об этом не рассказывали? Как жаль. Но зато об этом рассказывали врачи. Если бы свидетелей не существовало, их нужно было бы выдумать. Возможно, именно вы, кто сейчас смотрит это видео, живы, или ваша мама жива, благодаря свидетелям. Задумайтесь над этим. Ну и третий момент. Хочу показать, можно ли верить пропаганде. Свидетелей запретили по медицинским причинам ложь. Переливание это как пожирание души? Ложь. То, что запрещенные не признают, а что, разве должны? Уже и ФСБшники на суде подтверждают – не запрещены. Уже и Дворкин защищает свидетелей, вы только вдумайтесь в это. Смотрите, очень на самом деле сложная ситуация, очень неоднозначная ситуация. То есть, с одной стороны, нужно понимать, что запрет на деятельность организации свидетелей ГОВА, не означает запрета на веру свидетелей ГОВА. Религию свидетелей ГОВА никто под сомнение не ставил. Поэтому у нас... Естественно, вера свидетелей Гова у нас не запрещена. Люди могут так верить, могут собираться вместе. Но пропагандистам все равно. Посмотрите, как называется сюжет. Судят запрещенную секту. Суд еще не вынес вердикт, а они уже вынесли. А что люди говорят о свидетелях? Ну, ребята, они были очень, очень культурные и очень хорошие. Вежливые, обходительные. Спокойные люди. Нет, так не пойдет. Надо бы ее обработать. Не дают делать уколы, переливать кровь и так далее. Вот такие вещи. Какие уколы и какое так далее? Этот журналист еще не знает, что наступит 20-й год, когда русский телевизор будет всех пугать, что в уколах живет бабайка. Помните? Так какие уколы и какое так далее? Свидетели Иеговы запрещены не только в России, но и во многих других странах. А почему вы страны не назвали? Вам стыдно их называть? Вот самые простые правила организации, которые совсем не кажутся невинными. Тотальный контроль личной жизни. Так почему они видят мир через призму запретов, вы догадались? Потому что они живут в мире запретов. Им ничего нельзя. Запрещена объективность. Запрещена нейтральная подача информации. Говорить правду об РПЦ запрещено. Говорить правду про чиновников и армию запрещено. Ну и главный строжайший запрет – говорить правду про свидетелей. Прошло ровно 20 лет, и вам интересно будет теперь узнать мнение этого человека. Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты» и лауреат Нобелевской премии. Кто бы мог тогда подумать? Это, знаете, как право разговаривать на языке, так и право верить так, как человеку хочется верить. Не буду напоминать, это уже общее место о том, что среди тех, кого убивал Гитлер, в первых рядах тоже были свидетели Ягу. Они не совершали, уважаемые читатели, никакого преступления против личности. Они совершали преступления против страны. Мы писали про жуткие пытки, которым подвергались эти люди. Они не предавали друг друга и не отрекались от своей веры. Я считаю, что это какая-то огромная ошибка. Это недопустимое, это недопустимое свинство. Мы будем, мы будем их поддерживать и в их вере, и в их праве верить. Теперь настали времена, когда Россия полностью уничтожила как свободу вероисповедания, так и журналистику.